Детский садик солнечная планета. Это где улица романтиков? То есть вот рядом вокруг дома. Вот мир романтиков 46, там 46, 44. вот Здесь блиновый. И вот тут свой детский садик. Большой, трехэтажный, красивый. Видите, сколько вокруг всего дома Так что все дома со своим детским садиком. Вот такие магазины здесь будут. Не знаю под чем будет, но уже что-то здесь переводит под магазины. новое 8. А. Опять вот все, все, все в домах. Все. Вон там продуктовый магазин. Все в машинах. Даже жизнь кипит. интересно в воскресенье утро а люди куда-то едут уже не сидят дома Вот он магазин, спутник 24, насколько я помню, они круглосуточные. До 160 квартиры, то есть 100 минут до 160 квартир, то есть здесь живут, получается, тысячи людей. Вот мы опять выходим, смотрим, как все выглядит. Все новое.